Вот идет побег, он опускается к земле, вот я его даже не прижимаю, ничего, можно и этот прижать. Вот так вот, вот так вот уложить его и еще одна отводка будет. Это размножение можжевельника отводками. Побеги, которые идут вдоль земли, их берем и просто прикапываем. Вот здесь у меня стояла сосна крымская, вот идет побег можжевельника, можно откопать, если у вас не откопано, то есть откопали чуть-чуть, здесь можно ободрать даже, но этот способ хорош для тех, кто хочет разводить именно для себя, вот я его землей присыпал и прикопал, Прикопали, полили водичкой и все, можно хорошо залить это делать, осенью желательно, можно и весной это делать Вес, Если вы сделаете весной, тоже ничего страшного не будет, то есть вы весной уже возьмете и начнете поливать его, удобрять и здесь нарастут корни однозначно И потом просто возьмете, вот здесь вот секатором обрежете и все, эти побеги пойдут дальше ну, эти можно забрать на черенки, а этот начнет расти тут прекрасным, красивым, кустистым деревом. Вот здесь вот идет его шнествол, видите? Здесь он полностью в земле. Там корневая очень хорошая. И то не полностью в земле, а вот здесь вот. Здесь вот, например, мы возьмем и вот так обрежем. Все. И вот этот можжевельник. Ой, боже, тут еще наверное есть Вот этот уже куст Будет у нас отдельно расти Мы его здесь оставим Даже трогать не будем Здесь оттого можно найти много Я тут много что присыпал Но вот он лежит Можно сейчас еще землей потом присыплю я И когда выкопаю вот этот можжевельник, И будет все хорошо Хотя здесь вот, вот тоже вот, вот это например вот Он держится прям на корнях на корнях, можно его тоже оставить, но я не буду его оставлять, потому что здесь уже можжевельников хватит, вот одну отводку сделали, сейчас мы это все выкопаем, тот можжевельник, этот можжевельник и тогда будет видно, что он об... срез у него, вот срез и он с корневой системой, однозначно, потому что его просто ну не, не выдержит, если сильно дернуть, то конечно выдержит а так лучше присыпать его еще землей, и пусть он растет там, разрастется. Где-то потом можно будет вот здесь обрезать, например. А если прикопать еще и здесь.